Зима в Татарстане. Когда закончатся морозы? Мегафон избавляется от связного. Юристы по-челнински. Здравствуйте, в эфире универ-ньюз студии Илья Андреев. 5 декабря в России отмечается День добровольца. В Казанском федеральном университете свыше 5000 студентов, задействованных в сфере благих дел. Накануне, в честь Дня добровольца, в КРК «Пирамида» состоялось награждение победителя республиканской премии в сфере добровольчества «Добрый Татарстан». Торжественная церемония прошла при участии президента Татарстана Рустама Минниханова. в числе победителей студенты Казанского федерального университета. Победителем номинации гран-при «Волонтер года» Татарстана 2022 года стал студент 6 курса Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Хусейн Амар Сафулдин Хусейн. Он был обладателем специального приза первого всероссийского конкурса «Студент года медики». Работал медбратом в красной зоне Республиканской клинической инфекционной больницы, является волонтером-медиком. движения нашей республики... Сегодня объединяет 125 тысяч неравнодушных татарстанцев. В этом году Татарстан четвертый раз подряд на федеральном уровне подтвердил статус региона добрых дел. Давайте поаплодируем, пообляем. мы восхищаемся вашей силой воли, бескорыстием, добротой, а также проявлением вашей. Продажи мегафоном акте торговой сети связной. Ограничение работы App Store для абонентов. Мобильного оператора ждет новый этап развития. Обо всем подробнее узнаете в сюжете Аделины Абдрахмановой. «Мегафон» перестал быть акционером «Связного», продав долю в ритейлере. Как заявил директор оператора Хачатур Помбухчан. компания довольна сделкой. А также за последнее время «Мегафон» активно продвинулся в развитии собственной розничной сети, что позволило руководству принять такое решение. Я думаю, для «Мегафона» это несущественно. Действительно, «Связной» превратился в непрофильный актив для «Мегафона». А вот для «Связного»… Потеря крупного акционера, который одновременно являлся крупным партнером по бизнесу, наверное, это существенно, но вопрос в том, кем... Мегафон теперь заменен в качестве акционера. Также с мая месяца App Store ограничил абонентам Мегафон возможность оплачивать сервисы Apple со своего мобильного счета. Данная проблема возникла после начала специальной военной операции. Однако у остальных операторов оплата по номеру телефона в сервисах Apple была доступна. На вопрос, почему оплата сервисов Apple с мобильного телефона стала недоступной для абонент Мегафона, но сохраняется для клиентов других операторов, Хычатрумпа Бухчан на интервью РБК сказал, что в этом решении нет логики. Ну, эта ситуация связана не с мегафоном как таковым, это связано с политикой Apple, э, с их э, пониманием э, санкционных режимов. А, так что эта ситуация не может быть решена здесь на уровне мегафона, и от мегафона здесь мало что зависит. А, это вопрос э, вообще разрешения общей кризисной и санкционной ситуации. Напомним, что «Мегафон» – российская телекоммуникационная компания, представляющая услуги связной сети. Компания входит в так называемую «большую тройку» российских операторов связи и на сегодняшний день обслуживает более 100 миллионов абонентов. Аделина Абдрахманова, Универньюз. В набережной Челнинском институте Казанского федерального университета состоялась неделя юристов в честь профессионального праздника «День юриста». Подробнее в сюжете нашей службы Универньюз. 4 декабря завершились мероприятия, проведенные в рамках недели юриста в набережной Челнинском институте КФУ. Ежегодная неделя проводится со студентами отделений юридических и социальных наук, а также учениками школ города в честь профессионального праздника 3 декабря. Плюс, естественно, мы адаптируем к этому профессиональному дню и молодых наших студентов, 1, 2 курса, а также мы делаем очень большой акцент на дополнительную активное участие магистров, потому что магистры это наши вчерашние выпускники. 3 декабря в России отмечается День юриста, который стал дополнительным поводом для консолидации всего юридического сообщества с основной деятельностью в виде служения принципам законности, верховенства права, а также установления законной справедливости. Они направлены на повышение интереса к профессии юриста, да, потому что школьники стоят сейчас перед большим выбором профессии будущей. И вот как раз вот с такой целью, с целью ознакомления расширения расширении была предложена для них лекция. В этом году неделя юриста в набережной Челнинском институте КФУ включала в себя интересные встречи, лекции о правах несовершеннолетних, профориентационные встречи с учащимися школ города, практические занятия по криминалистике с учащимися среднеобразовательной школы номер 34 и 42. Были разыграны модели судебных заседаний. Проведен круглый стол на тему актуальной проблемы предпринимательского права в условиях, введения ограничительных мер с представителями правового управления ПАО камаз а также брей ринг защиты прав потребителей с учащимися школ города амир ахтямов центр набережной челнинского института кфу Универньюз. саяр первая татарская театральная труппа о важном событии в жизни артистов смотрите далее Накануне ансамбль народного танца «Саяр» Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета отметил свое 15-летие. 2 декабря в городском центре детского творчества состоялся праздничный концерт посвященный третьему юбилею ансамбля народного танца «Саяр». Для приветственного слова на сцену был приглашен директор набережно Челнинского института Казанского федерального университета Махмуд Ганиев. Между номерами на сцене городского центра детского творчества были вручены награды, а также благодарственные письма за плодотворный и добросовестный труд участников ансамбля. Было отрадно видеть всех, во-первых, всех старых участников, которые у нас были в ансамбле, и видеть, как поколениями сменяются и циклами сменяются участники и молодых ребят, которые зажигают, у которых глаза горят на сцене и которые дарят нам свой креатив и творчество. Всегда мы знаем, что успех быстро нам никогда не дается. Это очень долговременная работа в классе, которая проходит не один час, который проходит мы по 10, даже часов с ними занимались и в воскресенье, и в субботу. То есть нужно всегда трудиться, нельзя останавливаться. Нужно просто работать и любить свою работу. Если ты ее любишь, то всегда успех будет на твоей стороне. В юбилейном концерте приняли участие сразу три поколения ансамбля. Зрители с наслаждением смотрели любимые номера из репертуара «Саяр», «Молдавский танец жаворонок», Современная постановка «Ожидание», номер «Сыны Отечества» и многое другое. Со сцены за вечер прозвучало множество поздравлений и пожеланий дальнейших успехов и самосовершенствования. Алина Красильникова, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета универ -Ньюз. В Татарстан пришли морозы. Как долго продлится такая погода и какой будет зима? Для жителей Татарстана узнаете в следующем сюжете нашей новостной службы. В Татарстане уже на протяжении нескольких дней фиксируются аномальные показатели температуры воздуха. В этом году холода пришли в республику неожиданно рано. Эксперты отмечают, что отклонение от климатической нормы составляет более 8 градусов. В настоящее время погода нашего региона формируется под действием обширного антициклона с центром в Сибири. Именно поэтому этот антициклон называется сибирским антициклоном. Он в настоящее время развился так сильно, что в общем своим отрогом накрыл в том числе и нашу республику. Именно под его влиянием на нашу территорию закачивается такой морозный воздух, который сформировал температурный режим нашей республики. 2022 год в принципе выдался аномальным сточком зрения метеорологических явлений. Морозная зима, поздний приход весны и вот теперь отклонение температуры от климатической нормы. Однако, по предварительным прогнозам, к концу года на столбиках термометра ожидается температура около 7 градусов по Цельсию со знаком минус. Ноябрь выдался контрастным, он э, принес нам в том числе один абсолютный, абсолютный рекорд по температуре, так 13 ноября был самый э, рекордно теплым днем. Декабрь также начался с рекорда, так например 4 декабря на нашей территории было зафиксировано давление в 779,9 э, э, мм ртутного столба. Это атмосферное давление, что является абсолютным рекордом для этого дня. И рекорд, нынешний рекорд превысил предыдущий установленный рекорд на целых 7 мм ртутного столба, что является очень солидной величиной. Эксперты отмечают, что с возвращением в климатическую норму аномалии в ближайшее время не предвидится, Благодаря тому, что температурному скачку предшествовало установление снежного покрова, пока что угроза для грядущего посевного сезона не предвидится. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюз. Аспирант Химического института Бутлерова Казанского федерального университета Руслан Лукин отмечен президентом России Владимиром Путиным в числе 11 молодых перспективных ученых страны в области искусственного интеллекта. Глава государства отметил работу аспиранта в ходе речи на ежегодной конференции Сбера путешествия в мир искусственного интеллекта. Рад, что немало людей, в том числе совсем молодых людей, разделяют эти цели и вносят весомый вклад в их достижения. Пользуясь возможностью, хотел бы сказать огромное спасибо отечественным исследователям, которые не так давно начали свой путь в науке, но уже формируют технологический потенциал нашей страны. В том числе и целый ряд молодых ученых, хотел бы отметить. Среди них Руслан Лукин. В учебно-библиотечном комплексе наберно челнинского института Казанского федерального университета прошла лекция для студентов, приуроченная ко дню борьбы со СПИДом. Ключевой целью мероприятия стало создание условий информированности студентов о ситуации, сложившейся в стране, привлечение внимания общественности к проблемам ВИЧ-инфицированных людей, а также предложение методов профилактики и возможности адаптации в случае заболевания. В рамках этой акции было предложено экспресс-тестирование для студентов в торговом квартале. Всем студентам, прошедшим тест, были вручены памятные подарки. На сегодня один из главных путей передачи ВИЧ-инфекции – это половой путь. И как раз половой путь среди общего населения. Поэтому очень важно проводить такие семинары, дабы защитить всех молодых людей.